Инсайты курса. Ой, на самом деле, я очень много всего нового узнала. Мне было безумно интересно смотреть, какие же инструменты существуют, какой контент бывает. Интересно было узнать о нейросетях, которые помогают в решении, ну, в решении проблем создания контента, особенно написания текста потому что ну, мне достаточно сложно это дается, и вот я пробую сейчас... Сервис, я забыла название, если честно. Мне он очень помогает, прям <laughs> значительно качество моих текстов улучшилось. Спасибо вам за это. Я вообще за этот курс, за всю эту информацию. Спасибо.